Да, я даже не сказал, сам начал. Я приветствую Всем привет. Здорово. Что Да кто меня бьет? эти, свинозомби, свинозомби, придурок. Где они? Я их сейчас сам прибью. Я попробуй. Только попробуй, Попробуй, Хочешь грибочек? Ты меня ударил? Кто меня убил? Ты упала вообще-то. Как говоришь, Свина Том. Ты упала и разбилась. Прочитай Я ничего не делала. Хар! Ты просто хар. Откуда в находится. А блядь, он сейчас разобрал. я не боюсь. Не пойду большой бат, короче. Все, пошлите в обычный мир. Э, Нормально, трону, все. Куда пошла? Все, давайте уже продали. Нормально, собрали. Да кто меня убивает? Пи нихманы. А? <смех> Короче, Дать! все, пока. Тут тронулся виноградные банны. Говорил уже не трогайте, они вас убьют из-за <смех> Все, вы как хотите, но я, я в Вендоре живу, у меня тут даже дом уже есть. Я уже второй раз убили. Вы как вы хотите, я в Андермире Слески, дом нет, себе я построил. построил? Идите в Андермир, там вот такой шикарный дом у меня. настой от твоих мозгов. Мозгах. Здесь и сушитель, народ. Да, да ты ж. Нет туда. На фауне! У меня вот тут именно и сушица появилась надпись. У... у меня где-то здесь. Я он вылетел из пещера, значит. Так как он обратно телепортнулся к нам. Как взлетел и все. Он взлетел вообще-то. Я прыгаю! А-а-а-а-й-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кто в Эндермире? Я. Я. Я иду. Я уже не там. Я уже не в Эндермире. Короче, я в магазине или Что это? Ты где? Я в магазин, я в магазине, я куплю даймон. Блин, тут не покупать, дай-ка то. Нам зашастить. команда, везде -та команда. Вот на вот голова синего криптера. А Идемте в портал какой-нибудь, здесь... Пошлите в короче. У вас просто денег нет на это все. Пошлите в обычный мир. <связь> Вс, я обычный мир, выка. Слушайте, зайдите в любой стой. портал. А вы спрыгните с него. Я знаю эту фокус. Я упала. Пожалуйста. Да. Не... Стойте меня, подождите, а то я лана особи. Вас... <с asi> <с> я выпал. Бл 15 -15 -15. Блин, сейчас балмазные блоки поломать. И сушите, где и суши. Поплыли, короче. Эй, вы... меня... ну, идем по тропинке. О, да, пошлите в золото. Вот, конечно. Да, да ты не сюда. Нет, я жить хочу. Вон он, он летает. Нет. Помогите. Блин, заплевачено. Где, где? Он в пещеру областя. Мне... Я больше не пойду в эту зону. Да. О, я сломаю эту шерсть. Мне кажется или там яйца дракона? А у меня зеленая шерсть. Два яйца. О, стойте меня, подождите, хоть. Лена, ты где? Да он там. Ой, там яйца. Я говорю, я яйца. Два. Два. И сколько их тут? Ладно, давайте. Два ей. Я... Я... Три. Как раз. Четыре. Четыре. Пять-шесть. А вы знаете, если ударить яйцо, он внутри он... партнерся. Полову, вот Давай, да, сюда где Лена? И... Она ушла. Он сказал, что-то пока. А Сама-то вот сидит куда на сервере. Да, вообще. Пошли, куда пойдем то Уважаемые зрители, это ч было? Я сейчас снимал что ли? Ладно, вот интернет был. Что-то реально снимал? Да, реально. Это сейчас, это сейчас, Обрати внимание на красный полос. Пошли сушитель. Да не надо. Зачем? Я сдохнул по-мужски в конец серии. Уважаемые зрители и знатоки моего канала, я пошел убивать и сушителя, Потому что у меня задолбал. Вот он, он где-то тут. Обрати внимание, надпись у тебя появилась. Да. И он где-то тут-то иди сюда, что ты? Я его не боюсь. Смотри вокруг. Я его не да боюсь. Он. Я уже думаю, это он. Я не боюсь <звучит> Уважаемые зрители, вы увидели психа. <звучит> <звучит> <его не> <звучит> Идем. Да еще я так светка включила, я так. <звучит> <звучит> я его не боюсь. Так. Ты меня куда <звучит> повел? <пойду? звучит> я не знаю, я не помню, где эта пещера. Тут-то. Почему я прыгаю? Прячь. <звучит> я прыгаю. Так, так, так, так. Он на респе, вы, обрати внимание, вот смотри, вот сюда подошел тут есть он. Слушите. Тут-то нету. Я его нашел. Где он? Обачки. Подожди. Я его сейчас найду. Он под землей. Он под землей я его вил, я его вил. Он вот тут -то вот где-то. ты где? Я вил его голову, его голову вил как-то. То это где? Туда. Пытаюсь подняться. Зачем я отметил территорию? Извини, приват. приват Я знаю, тут андерняк даже есть. Где эта пещера? Она не тут, я понял, где она. Надо выбираться отсюда. Док, надо выбираться отсюда. Я знаю, как туда попасть. Как? Веди команду спаун. Спаун. О, Адам. Адам, он... А, а. Блин, почему он... На видюху, как Адам, вот это тот, когда боюсь, что ты админ. Почему так? А в реальности нет. Почему, ну почему? Так, ендер, ендер, а... Куда? Мы вот в этот, да, пробили сюда, каменные иди. она к этому пошла и сушите. ахана она, она вообще-то вышла она вышла а че я не видел а да ты вот это вообще запомнил давай, давай я первый я это сниму как ты дерешься с да только вы, меня по-моему а, я... ты... а к нему к нему к нему Небre, стой, <мас> стой, я вот тут встану. Сейчас, <мас> Вон стой. Стой, стой! Включи стой, стой, стой. там как нему, чтобы было ярко. Иди. Его к воде не виними. Аааа! <мас> <мас> <мас> <мас> <мас> <мас> я <гас> не боюсь, я не боюсь, я не, я не боюсь. Тем более этого исключителя. Где он? А где он? А где он? А где он? Где он? здесь да, вы не стоите я ничего не где он я, у меня только что появилась надпись и а да его тут нет где это где он побегай здесь по обрати внимание сушитель здесь оо о чего ты его видишь Здесь приват, мы на той территории находим, внизу только. Где он? Где он? Он там, а он там, там где-то. Я вот сюда отошел, мне надпись пропала. Вот. Здесь его нету. Он там надпись. Да Значит, он ушёл? Я потерялась. За мной. Я... блин блин, думаю, я вижу где-то. В этой темноте на коренной породе стою, какие-то что-то вижу. Мне все темно, Вот он здесь! Ты куда пошел? Налево! я закончу на этом видео ну да блин, давай его найдем для начала нет, на этом я тебе сейчас покажу на чем закончим закончим на том, как я буду